Жизнь, продолжительность жизни увеличен. Скажите, на этом стоит обращать внимание? Что... То есть это вот фантастический продукт. Если Water for Life, то поднимает продолжительность, как Виктор Михайлович, ведь на 20 на 30 лет, а абсолют абсолютная энергия до 40 лет и более. Это мы видим во время диагностики. Уровень здоровья стал меняться, то, что раньше никогда даже. Знаменитый Джордж Фитонкас говорил, что это нереально ни с каким-то препаратом, а вода это делает. Насколько она живая, мы видим, изменяется резервная адаптация, изменяется состояние соединительной ткани, потому что соединительная ткань у всех детей, она загрязненная, и поэтому очень много патологий, что у детей близорукость, и сколиозы, и плоскостопие, внутренних органов, проблемы с щитовидкой, проблема с поджелудочной железой. Много родинок, руки, они вытоперчины, руки в разные стороны болтаются, ноги. Это все дефект соединительной ткани, и все это можно исправить. И все это основа вода. Поэтому, когда мы сегодня говорим о Waterfall Life как основе э -э, воды в компании, это тот продукт, который нужен каждому человеку в каждом доме. И очень обидно, что пока. Потребители где-то ну, с небольшим 50 тысяч. Может, поэтому э, сказал Теретик о бизнес-возможностях, потому что у нас миллиарды проживают, а не десятки тысяч. И понятно, что Виктор Михайлович желает, чтобы до каждого жителя в силе нашей Земли дошла информация о том, что есть такой продукт. Его миссия — спасать человечество. Действительно, это необычный человек, это как бы другой совсем разговор. То есть он миссию свою несет достойно. Это он именно пионер, это он именно принес нам этот продукт, он нам его показал. А наша задача в том, чтобы о нем рассказывать, об этом удивительном продукте. Очень много можно говорить, буквально <coughs> часы, дни и так далее. Поэтому сегодня я просто коротко пробегусь, коротко потому что есть фильмы которые есть, есть чаты, в которых очень много говорят. То есть сейчас мы построим таким образом наше общение, что сейчас я расскажу о продуктах, потом во второй половине дня поделитесь информацией, у кого что, какие наблюдения, потом я отвечу на ваши вопросы. Я думаю, что это будет ценным ответ, потому что после того, как вы именно послушаете, какие результаты потому что я могу их тоже проанализировать. И на каких-то примерах могу остановиться, чтобы показать, как действует вода, чтобы у вас было более детальное понимание того продукта, который имеется. Вода вот с самого первого дня открывала немного тайк. И, честно говоря, вот, наверное, так получалось, что собирались уникальные люди. Например, от них я узнал, что такое торсионное поле. Кто знает, что такое торсионное поле? Ну, мало кто. Я тоже не знала. В 2016 году я не знала, что это торсионное поле. И, оказывается, его даже физики, известные физики, не признают. Говорят, что это что-то выдуманное. Но, конечно, если специальных нет приборов, то и не знаю, что это такое. На самом деле, торсионное поле, оно существует. А откуда я в первый раз услышала о нем? Я сижу, делаю диагностику маленькой девочки. Сидит ее папа где-то в трех метрах от меня, просто сидит и ждет, пока я посмотрю его дочь. Но я в это время стояла стаканчик с водой, капнула одну каплю, потому что в течение дня устаешь, естественно, пить, хочется. и Положила, скажем так, в тумбочку. И друг он говорит, а что это у вас такое? Я говорю, а что вы имеете в виду? У меня много что. Он говорит, вот флакончик. Я ничего не стал спрашивать, а когда диагностика закончилась, я говорю, что вы имели в виду? Он говорит, здесь огромное торсионное поле. Он говорит, я чувствую, показал так, как шар над флаконом. Флакон он не доставал, он не трогал. Просто флакончик стоял, достал, он его не трогал. Я почему об этом говорю? Я не знаю, что торсионное поле, да, просто дома на заметку себе возьму, дома прочитаю. А он чувствительный человек, ну, много по каким параметрам, не буду долго останавливаться на его судьбе, не очень много всего пережил, вот. но торсионное поле он почувствовал, как можно сказать, что торсионного поля нет, человек почувствовал, не знал, что такое, я ему не показывала, я вообще не рассказывала. На второй день звонок, он звонит и говорит, Вы знаете, ваша вода мне навредила. Я говорю, как? Он говорит: вот у меня позвоночник сильно заболел, так как он очень чувствительный, то есть он почувствовал, что вирусы вышли. А у него несколько грыж, а грыжи обычно бывают междисковые грыжи, это как причина чаще всего герпес, герпесная группа, это и цитамегаловирус, и коксаки. А это все наблюдалось в его семье, я просто смотрела, и у его дочери, соответственно, то есть вся семья была вирусная. Я говорю, понятно почему. Я говорю, ну, это не навредило, это просто да, те вирусы, которые были в организме, они просто зашевелились и ну, потревожили, то есть вошли на выход, потому что им не, совершенно некомфортно при такой частоте продукта, именно часто, частота, частота, вибрация продукта, которая есть у Water Life. Он говорит, а-да-да, -да", ну то есть объяснил, это его вирусы зашевелись, он как бы опять проверяет, он говорит, а-да-да, -да, точно. Но вот была такая жалоба, в кавычках. Потом были совместные исследования с американскими врачами. Там есть хиропракторы, физикотерапевты Они официальные. у нас таких врачей нет, они официальны, то есть они чувствуют, там, подбирают методы чувствования препараты, продукты. Они не могли нашу воду пить. Был доктор, который... По-моему, 4 месяца, если не ошибаюсь, он поляк, известный физиотерапевт. он говорит, пусть лежит. Ну, он говорит, уже на меня действует, на расстояние". Извините, какой продукт вы можете назвать, который действует на расстоянии. И другой доктор, он не обучался, доктор Эдуард, который говорил о том, что он говорит, я вам могу неделю носить, все, больше не буду пока. А через неделю приходит и говорит, ну, я начал каплю. И все. Потом опять носит. То есть, представляете, просто носит. Я первый раз такое видела, но я не видела раньше. Поэтому, я же говорю, многие открытия были сделаны даже здесь, как бы чувствующими людьми разными. Тем более вокруг озера Ничига очень много организовалось, которые чувствовали на расстоянии. Например, заходили люди и говорили, ой, что это у вас? Представляете? А если абсолютно энергии показывают, но теперь посмотрите, это Тамара Фингерит, она первая привезла в Америку, а я когда приехала к ней, мы ну, начали тестировать, смотреть. И вот здесь были прям первые потрясения, потому что продукт только-только появился, и в Америке он буквально оказался через три месяца, как я его получила, они очень быстро получили, сделали сертификат на этот продукт. Так вот, про синюю воду, как Абсолютный Непер называют синей водой, хотя неправильное название, да, синяя? Они говорят, ой, нет, нет, нет, нет, сейчас это мне тяжело, я чувствую, что не надо. Поэтому подборы шли строго индивидуальные. А в другой случае был с моей соседкой, это не американка, моя соседка, которая, у которой был пардонтоз, я ей дала пузырек, у меня начался понос. Потом... Понос, и она э, не знала, от чего, она говорит, ну я не могу, чуть неплохо. но пузырек, так пузырек был на столе, потом она убрала, она убрала шкаф, и понос прекратился. Потом она еще раз так посмотрела, и она говорит, о, я от вашей воды, все не надо, вернула пор даже не хочет брать. Она говорит, я не хочу такого ощущения. Просто стояла вода. Убрала шкаф, все прекратилось. Насколько вода записывает информацию, чтобы вы поняли, что... Почему я сейчас такое скажу, я обычно говорю, после многих таких вот случаев, говорю, не подходите к воде, у вас плохое настроение. Лучше не подходите к воде если не верите. Правда, иногда жены мужьям дают, они не знают, что в воду пьют, но это другое, он муж, допустим, не знает. Но когда я так с да, я попробую, подействует не подействует, не надо так, с таким пренебрежением относиться к живому продукту. Не подходите, не берите, не поможет навредит. Были такие опыты, разные опыты, на чатах они представлены, когда воду принесли в реанимацию, на следующее утро вода пахла трудным запахом, но через две недели она восстановила свой запах, Ну то есть ушел трудный запах. Это я к чему, что любая информация, если никотин, на первый день тоже будет записываться. Правда, потом вода очистит, но на это нужно время. И поэтому одновременно, примерно одновременно были два сигнала. В появилась информация, что вода запахла рыбой. Это у нас, по-моему, в оренбурге. Вода запахла рыбой, это из Америки. Потом начали, начали выяснять, оказывается, вода стояла, ну, флакончик открытый, стояла на кухне, в том и другом случае шел, ну, скажем так, был бытовой скандальчик. В Америке одна из моих пациентов там со своим бойфрендом без конца ругается, ругалась, а в России малыш, который то, есть ребенок, который почувствовал, ну не малыш он уже такой вот школьник, он почувствовал, но они рассказали, что да была это ссора на кухне. Поэтому после этого мы начали предлагать закрывать фольгой металлическую какую-то емкость, прятать. А сам Виктор Михайлович, когда он выращивал гидроплазму, бывают периоды, когда гидроплазма не выходит из его лаборатории. Почему? Сейчас, особенно в этом году, может быть, какие-то будут такие дни, когда гидроплазма, скажем так, остановится в потому что в этом году очень много предполагается, это Виктор Михайлович сделал такие наблюдения, что очень много будет землетрясений. А во время землетрясений, во время, скажем так, Лунных затмений, солнечных затмений, он, как он говорит, что начинает эту воду, ну бережет ее, то есть там какими-то способами, как он говорит, глубокое кранирование, то есть у него там э, вот эту матрицу он бережет, чтобы ничего с ним не случилось. Вот, поэтому, когда говорят, что вода какая-то некачественная, она разная. Она разная, и она может зависеть от и вашего настроения и прочее. Потом задают такой вопрос, э, ну, еще раз говорю, что если вы с верой, с любовью подходите, как обычно, к живому продукту, то отвечает вам благодарностью. Но бывает так, что идут вопросы а какая, о какой срок годности, потому что у некоторых психоз начинается, когда там месяц, две недели остаются, ой, что мне такую воду продали. Но когда мы начали тестировать, мы обратили внимание, что вода ну, так получилось, что одну воду, я, допустим, смотрела, э, мне там знакомая, говорит, а почему-то сейчас стала вода не очень устойчивой, не очень сильная. А вот та была, которая вот, год назад, я замечаю, что они так лучше производили. Надо знать о том, что вода постоянно там зарождается, это же жизнь, живая вода. И чем больше стоит, тем она более крепкая. Обратите на это внимание. И поэтому не то, что вот свежая вода пришла, она значит лучше ее нужно солнечно брать, или вдруг она оказалась некачественной. Нет такого, понятия, качественная, некачественная. Здесь всегда какие-то процессы происходят. И поэтому, например, если, как я говорю, сделать запасы, если сделаю запасы, то я буду знать, что и на 20, на 30 лет, то есть несколько десятков лет, может храниться гидроплазма ТФОМА. Если мы ее накапываем, она тоже долго хранится. Иногда говорят, а сколько дней? Да не дней, годы. Вот, Пробуйте. Но опять, если вы закрыли, если нет такого, что там прямой солнечный, прямой солнечный свет, или там еще какие-то факторы, или ислучение рядом с того, поставили, еще где-то, то есть это как бы глубокое кронируешь, чем глубже, тем лучше. То есть если вы сегодня там, флакон поставите вот, какую-то металлическую емкость внутри там, железного бака и через несколько лет достанете, то это просто вот такой хороший э, скажем, продукт, очень качественный. И вот когда начали, именно это связано с тем, что э, именно присутствуют биофлавоноиды. Отдельно по биофлавоноидам это далвская лестница, далвская сосна. Чтобы вам было понятно, что на сваях этой листиницы стоит Венеция. Сколько лет Венеция будет стоять? Еще долго, да? И вот представьте, вот на Венеция стоит на даурской листинице, значит, она не гниет. А дятел, вы знаете, что дятел любит, там дупло делает, там червяков ищет. Дятел там ничего не может на тело не садится на нее. И вокруг этой даурской лиственницы, даурской сосны, нет ни гряков, ни паразитов, ничего. То есть э, это именно такая чистая природа вокруг, где можно оздоравливаться. И вот представьте, сок этой лиственницы, превращенный в порошок, без, э, скажем, разрушения, попадает соединяется с водой. Представляете, какой продукт? То есть информация о том, что э, от лиственницы, это же информация, это же опять информационный продукт. То есть гидроплазма, которая матрица, записалась теперь цвет того, что которая говорит, что вокруг у меня ничего не гниет, вирусы, бактерии не пристают, и вообще клетка будет все крепче, она устойчивая, она надежная, и вода оказалась, при этом действительно вода оказалась более устойчивой, более надежной. И когда следующий продукт появился, абсолютная энергия, сейчас просто историю буду рассказывать, появлению. Не просто так, пытался Виктор Михайлович несколько раз соединить гидроплазму и малахит, ну зная о многих полезных свойствах малахита, но не получалось. Просто вот темная звезь, и все нет устойчивости. То есть, вот того, что он хотел, нет устойчивости. Но когда биофлавоноидному комплексу с гидроплазмой он добавил малахит. Малахит изменил свойства воды, оно стало, вода стала еще сильнее, еще устойчивее. И поэтому абсолютная энергия, уже если мы говорим, что гидроплазма работает, ну скажем так, оздоравливает при аллергических состояниях, не буду слово лечить, оздоравливает, лечить говорить, оздоравливает, то есть есть аллергические какие-то моменты, компоненты, они из гидроплазмы уходят со временем. Но единственное, что предвосхищая ваши вопросы, могу сказать, что главное, чтобы аллергены эти тоже не употреблять. Потому что некоторые продолжают аллергены употреблять, потом говорят, почему до сих пор аллергены, Ой, аллергии. Из пищи тоже нужно кое-что удалить. И это у каждого свое, свой продукт, который вы продолжаете употреблять, а потом думать, почему чудес нет, чудеса не наступают. А потому что у кого-то нет аллергенов, у них быстрый результат. У кого-то есть аллергены, то есть отягощение продолжается. У тех как бы не сразу быстро результат от потребления воды. Но он все-таки есть, конечно. И вот когда сделали абсолютную энергию, первые были там первые партии синие. Потом стала поступать вода, знаете, такая вот светлая, даже не голубая, а какая-то светлая, а мы же говорим, что она должна быть синяя. А еще вот коллег показывают, которые в Москве, они начали капать эту воду и говорят: вот видите, вот синка, вот такая вода. Но, знаете, от цвета не зависит. Наоборот, пытался Виктор Михайлович образумить наших некоторых коллег, не получилось. Образумить в чем? Вот представьте, синяя вода гидроплазма, ну и вы если синьку разведете, то синяя останется симкой. Да? Так же? А здесь вдруг а, вот эта синяя вода стала более прозрачной. Представляете? Но когда капаешь на кожу, вот эта синева выступает. Хотя малахит зеленый, но как бы, это вот, как бы так действует свет, что получается синий цвет. То есть это о чем говорит, что если устойчивая вода, более устойчивая, она не синяя, она прозрачная. Потом э, многие начали замечать, что если она долго стоит, она уже начинает быть более прозрачной. Mm -hmm. То есть хотя бы не торопитесь быстро накапать, заметьте, все это израсходы, допустим, оставьте месяц на 3 на 4, и вы видите, что она уже будет не будет такая интенсивно-синяя. А интенсивно-синяя вода сделала только по, по, по просьбе трудящихся, Когда Виктору Михайловичу говорят, ну, вы все-таки, пожалуйста, сделайте нам синий цвет. Ну, сделал синий цвет. Но еще раз говорю, что это не значит, что это устойчиво. И первое время очень было много нареканий. А вот мне пришла вода такая, вот такая. То есть в чем дело? В чем, наверное, наше заблуждение, что мы относимся к этой воде как к обычным продуктам, и у нас свое видение, свой стандарт остался, но с этой водой все по-другому. И если, допустим, как заявила одна из дам, которая была в компании, что она выходит из компании, потому что вот она вода наблюдала, хотя было много десятки тысячи ее просмотров, ее ролика, как вода ей помогла, и вдруг вода не помогла, навредила и так далее, и врачи подтвердили. Я отвечала, что здесь я не, не в коем случае не комментирую ее действия, там выходила, не выходила. Я просто комментирую, что когда ссылка была на врачей, это мои коллеги, на них была ссылка. Я с ними работаю, мы одна команда, и вдруг говорят, что вот и врачи вышли, потому что там вода вредная. Могу сказать, что да, мы видим иногда на физическом уровне какие-то слои, когда выходят, да, появляется что-то. Но это не значит, что вода на физическом уровне, наверное, каждый из вас, кто пил воду, многие пили воду, руки поднимите, пожалуйста, чтобы знать, больше половин. У кого были обострения в виде сыпи, там, отеков, может быть, температуры, есть, ну, где-то четвертая часть. То есть это... Это даже не сказал бы противопоказания, какие-то осложнения, ни в коем случае. И это вот то, что в нашей медицине что происходит? Вы пришли с головной болью, причины не разобрались, с не дали вам таблетку, а болезнь досталась, -то ушел только симптом. Или антибиотики, вы думаете, что антибиотики а, побли, а, убили всех микробов? Ни в коем случае. У меня как раз кандидатство касается, часть кандидатства к могу сказать, что никуда микробы не уходят. И когда говорят о том, что пневмосклероз, то есть склероз легкого, склероз там, в почках или там других органах спайки, это говорит о том, что инфекция закрыта капсулой. Никуда она не ушла, не заблуждается. И вот когда мы начинаем воду пить, тогда начинается обратный счет. То есть послойно вода начинает вытаскивать проблемы. Не важно, какие физического характера, психического характера. Психического характера тоже могут быть, потому что на ровном месте у некоторых меняется настроение. То есть на первом этапе люди говорят, ой, как хорошо, сплю хорошо, так ровное настроение, такое вот прям пушистый и так далее. А вдруг не все признаются, ну как же стыдно же признаваться, все же говорят хорошо, но мне же стыдно признаться, что у меня была агрессия, была злость, стыдно признаться, скажешь, как ты там, ты что это, все хорошо, тепло, что ли? Но давайте признавайтесь. Я думаю, что в отзывах вы тоже скажете, что у вас как было, просто надо прокомментировать. Есть такая наука гомотоксикологии, которая показывает, как послойно задвигаются наши болезни. То есть мы болеем от чего? Просто ларчик открывался. Открывался Реки который сказал, это Ханс Реки немецкий ученый, который сказал о том, что все наши болезни от того, что мы накапливаем токсины. И все они послойно лежат. На первом уровне, скажем так, появилась сыпь. Вот сыпь появился, кого то будет тревожить? Поднимите руки. Кто пойдет к врачу? Да, бегут к врачу, потому что сыпь появилась. Или, например, боль появилась, но тем более, все-таки тревожный сигнал тоже пойдет. Боль, отеки, иногда бывает тошнота, иногда однократная работа, тоже это уже, извините, кишечник проходим, Подумайте, что я сейчас весь работы, говорю, что сидите дома. Нет. Или, например, более в течение 6 часов. Постоянно бегите к врачу, к хирургу обязательно. Но речь идет о такой небольшой боли, где там чуть-чуть поболело, и люди перейдали в аптеку за обезболивающим, там что-то дискомфорт и так далее. Но это все приводит к тому, что болезнь уходит глубже. Потому что это был сигнал. А, вы сигнал не услышали? Тогда начинается процесс воспаления. То есть где-то там да, припохло, где-то опухло, где-то заболело. Но опять пошли к врачу. Есть у нас противовоспалительные препараты. Их очень много. Называть не буду, не буду рекламировать. Советские э -э советских времён названия, знаете, сейчас прибавились более сильные. Но суть одна. Суть одна – снимается воспаление. И так дальше. Чем мы глубже снимаем, подавляем. Есть такие, как в гомеопатии, есть такой понятие симптомы подавления. Даже гомеопаты могут подавлять, если неправильно принимать гомеопатию. То есть подавили, и есть такой барьер. Значит, три поверхностных уровня три глубоких. И вот когда за этот барьер, вот скажем, вот у нас колонна, за барьер, то есть здесь лечится, а здесь уже не лечится. Почему? Потому что уже как цемент между клетками, межклеточном пространстве, уже получается. В клетку заходит инфекция. Ну, самый простой пример, когда сразу в клетку, прям минуя все три ступени, это когда грипп. Вот когда грипп, это пример того, что клетки сразу вирус. А клетки может вирусы разрушить, а тогда человек сразу быстро погибает. Но если это все медленно происходит, медленно, что сейчас очень стал новый вирус и бактерий, так вот они поражают клетки, возникает доброкачественное образование. А дальше клетка начинает разрушаться, потому что там вот эти микробы, простейшие, мелкие микробы, вирусы, они размножаются в наших клетках. И вот тогда, это уже пятый, шестой уровень, это уже онкология, это уже шизофрения. А все а это начиналось с того, что где-то у кого-то болело, где-то у кого-то сып. То есть сигналы организма не услышали, не предприняли какие-то действия. И вот то, что на первом уровне происходит, обычно китайцы не лечат. У них там иголки, энергию, дают, что такое боль, это отсутствие энергии. Дайте руку положить, и уже боль пройдет. Потом вчера я рассказывала, да, вы можете подтвердить, кто у бы меня был, я показываю, как боль снимать, да, самого рукой. Без таблеток, без ничего. То есть каждый из вас это может сделать, и никакие там ножки, ничего не надо, это можно сделать. То есть всего-то проблема была, что в этом месте спазм, дефицит энергии и боль. А вы пошли, допустим, с возмолительной, за ну типа самый такой распространенный, допустим, вралги. Бог помогает, хотя на первом стадии могли помочь. Это я к чему говорю? Вот вода, все эти симптомы, которые мы сегодня будем анализировать, слушать э, наших партнеров, кто это перенес, вот вода вытаскивает. И тогда видно даже в каком направлении что идет. Э, вот такой яркий пример был, я о нем. Как-то рассказывала в но сейчас еще расскажу прям яркий пример, как выходит болезнь. Причем за очень короткие сроки, но там э, случилось так, что другие технологии применялись. У моей приятельницы мама, э, которая не принимает ни БАДов, ничего. Только врача верит, ей 70 лет попадает в больницу, потому что у нее тяжелое нарушение ритма. Э, у нее. Причем такое тяжело, что сердце может остановиться, потому что речь идет о нарушении об э, отрицании трипитания Это в любой момент может остановиться сердце. Еще здесь тромбы, если они есть, они просто по сосудам сыпятся во все стороны. Но особенно могут в мозг отойти. Что с ней случилось? Значит, она поступила в больницу, в городскую кардиологическое отделение. Через два дня стало ей плохо, а через четыре дня ее перевели в областную больницу в сосудистый центр. Но мы уже ей поняли, что суд на 3 сутки примерно, что у нее <связать> <связать> И э, уже начали ей рекомендовать, вода только появилась. То есть вода вот эта новая появилась где-то на, на второй день. Вот это случилось, и мы ей уже дали там, стаканчик, налили. И там, она была у нее в Первое время она пила еще, там немного там, капель. Но когда она пошла, дочь с ней приехали в сосудовский центр, так как ей 80 лет, тяжелейшие нарушение э, мозгового кровообращения, ишемический инсульт с множественными тромбами в районе передней задней мозговой артерии. На, все это подтверждено на МРТ, естественно, не просто так говорим. То есть и невролог смотрел, сосудистые хирурги. Но единственное, что дочери не обещали, что что-то будет. Ну, что вы хотите, 80 лет. Ну и она решила, что для этого все кровь хранила. В основной больнице решила, что лучше заберу домой, пусть при мне это все происходит. Увезла и начали сразу мои давать. Но там получилось, что мы не знали, что 5 капель это много. Потому что я помню айко, я помню старую гидроплазму, поэтому поставили с ним, тем более структуру, чем у меня. Потому что компания тоже не знала, что Waterfall более сильная. И дали 5 капель. Но причем. Далее так, что были еще две технологии использованы, но теми технологиями я восстанавливала пациентов с имсультом в течение трех месяцев. Ну, полностью восстановление в течение трех месяцев. А здесь что произошло? На третьей сутки у нее рвота, 5 часов два рвота, в течение 5 часов. Она дома тяжелый имсульт, 5 часов рвота. Но тогда я не могла из дома ходить, так получилось, что. Не могла до да, не доехать, и я говорю, ну, может, все-таки скорую вызовешь. Ну, я говорю, как раньше должна же тебе что-то сказать, а то сказать, что я там порекомендовала дом держать. Она говорит, нет, я вижу, что она справится. На следующий день, то есть пять э, часов фото, она прекратилась. На следующий день пациентка, которая не помнила, то есть э, наша знакомая, которая не помнила, где она что, она говорит, так я же, а как это я дома, Я же кажется, больница была. Потом у нее было простороннее нарушение координации движения, то есть просторонний паралич. Она зашевелила рукой. Но единственное, что дочь сказала, что мизинец не двигался. Представляете? Но самое интересное дальше пошло. Все прям как вот в эмпатии. Потому что я делилась с, с, с коллегами своими. И у нас есть отчет такой, фото, отчет, все. Колено потому что впервые такое было видно. увидели. Потом у нее через неделю распухло колено правое, очень сильное. А через неделю я смогла ее, ну я уже заочно говорила, что ей надо через две недели смогла к ней приехать, как начался инсульт. Она уже сидела, вот. И когда я посмотрела диагностику сделала, я говорю, у нее будет цело. Я говорю. «А у вас в, детстве, в юности, в детстве, что болели?» Он мы «Да, болели, и когда вы молоко пили, да, в молоке выросла». То есть бруцелла старая, по нескольким слоям сидела. И вот эта бруцелла вышла на поверхность. Старая, за, буквально за неделю. Но могу сказать, что, несмотря на то, мы занимаемся себе резонансом технологиями, это очень быстро, очень быстро. Это просто невероятный результат. Это я к тому, что может такое быть. Потом я дочери говорю, ну теперь ждем, что спустится на, на сустав. Ну так и случилось. То есть болезнь уходила вот таким образом. То есть от головы ниже-ниже по всем законам гомеопатии и закон гелинга обратно Врачи этот закон не знают, знают гомеопаты. То есть когда болезнь обратно развивается. И буквально через две недели у нее и сустав прошел, хотя до этого она всегда пила препараты от суставов. То есть это больная тема была. Давление высокое, 240 было постоянно, суставы постоянно больные. Сейчас ей 82 года, долго не буду говорить, как шло восстановление. Но вот я вам про сустав пока сказала. 82 года она ходит, живая, двигается. но вот, представляете? То есть человек, который должен был уйти тогда, очень быстро, до сегодняшнего дня. причем там давление не принимают, у нее давление нормальное. Ну, нормально, 140, для меня нормально, потому что было 240, я вам говорю. А суставы, ну, как бы периодически, когда она долго сидит, лимфостаз не за счет того, что суставы болеют а за счет того, что долго сидение, да, поэтому мы заставляем ее двигаться. Говорит, давайте вам двигаться надо. Только из-за этого. А, то есть вот такая вода волшебная. И поэтому, когда мы будем э, иметь когда вы будете принимать ее, когда вы с ней имеете дело, вы не спрашиваете, задаете такие вопросы. Вот много-много раз я говорил, сейчас еще расскажу, но это бесполезно, мне кажется. Все равно задают вопросы, мне сегодня тоже их дали, и все равно одни и те же вопросы. А вот вода лечит при таком заболевании? А вот вода лечит при таком заболевании? Это знаете почему? Потому что мышление какое, что если какая-то болезнь, надо лечить. А давайте привыкать к другому. Вот вода нас приучила к другому совершенно отношению. Вода при, приучает нас к тому, что мы говорим, а вода оздоравливает при таком состоянии? Поняли? Лечит это к лечит это тому, что симптом ушел, но болезнь всегда остается при лечении. Вы же знаете, что существуют хронические заболевания. Что касается воды, то появились ситуации, когда мы понимаем, что хронические болезни, которые не должны уходить, которые не уходили, они уходят, но там свои законы. И опять по тем пациентам, которые у меня были, они понимают, что где они сами, тормозят свое исцеление, свое оздоровление. Ну, скажем так, не вовремя едят, не то едят, не то пьют. Поэтому э, здесь будет процесс восстановления более длительный. А есть такие, которые, ну, скажем, здоровячки, которые там вады, может, когда-то употребляли, еще что-то, и процесс оздоровления идет очень быстро. Задавал Виктор Михайлович такой, задавал Виктор Михайлович вопрос, я тоже несколько раз отвечала, но последний, ответ, то есть последний вопрос, я все-таки переадресовала еще раз Виктору Михайловичу. Он еще дополнил, поэтому я скажу следующее: с чем вода не дружит? Запомните. А если вы продолжаете пить от давления, не запивайте водой, вода не дружит с химией. Потому что она будет тогда усиливать действие блокаторов. И вообще с водой, когда я смотрю, подбираю другие лекарства другие, поэтому забивайте обычной водой, химию, препараты не забивайте. Но потом могу сказать, что у некоторых просто остается страх, а как же давление? Надо препараты пить. Но могу сказать о том, что по своим пациентам, что они уходили от тех препаратов, которые не уходят, от которых не уходят. Не потому что вода лечит, а вода оздоравливает. И это опять-таки, вот когда речь касается о лечении, не задавайте вопрос, потому что это уже прерогатива врачей. А чтобы вам понять оздоровление, давайте вот сейчас, чтобы у вас было понимание, что это значит оздоровительное мероприятие. Вы будете видеть, допустим, вас врач не контролирует, не ведет, ничего не знаете, но есть чаты, в которых грамотно я за ними смотрю, но грамотно уже ведут и у Лилия Черкасская есть, Елена Севрикова. Елена у нас вообще специалист тоже сама может рассказать про биологически активные добавки, про здоровое питание. То есть есть грамотные модераторы чата, которые вам расскажут вы можете за вопросы задать. Но не задавать вопрос по лечению. Просто можете сказать, вот у меня такое состояние, как вы порекомендуете, если что-то случилось, если что-то вышло. А что касается первоначально, до... то Викто Михайлович сказал еще раз, что при химиотерапии не принимать. И здесь будет следующее, чтобы опять это вам для разъяснения. А дело в том, что что такое химиотерапия? Химиотерапия, химиотерапевтические препараты. Возникает очень сильный оксидативный взрыв на простом языке. Разлетаются молекулы атомы, разлетаются в клетки и просто вот как рикошетом бьют, как вот пули пробивают мембраны, так вот химиотерапия вызывает такой оксидативный взрыв. То есть мелкие частицы образуются, которые бьют мембрану. Представляете? То есть даже нормальная клетка может разрушиться. Поэтому очень много проблем бывает и с иммунитетом, и со рядом клетками. Не просто так. То есть химиотерапия, скажем так, не совсем удобный продукт. Виктор Михайлович сам не берет консультировать, он консультирует пациентов тяжелейших, но избегает пациентов, которые применяли химиотерапию. Теперь такой вопрос задают. А можно ли во время химиотерапии онкобольные? Нет, во время химиотерапии нельзя. Почему? Потому что гидроплазма не справляется, и мало того, что не справляется, а в некоторых случаях при тяжелых формах лечения, при тяжелых таких значит, тяжелых препаратах, она также начинает действовать на мембрана. То есть, с одной стороны, мы все знаем, что гидроплазма помогает, но при химиотерапии она будет, ну это же матрица. То есть она будет действовать как матрица, как химиотерапия будет ее всевать и может разрушить мембрану. Поэтому можно только тогда для реабилитации, когда уже химиотерапия прошла. Если вы задаете вопрос, почему нет, там, не расписаны вам инструкции и так далее, по одной причине. Руководители компании заявили, продукт не для лечения. Просто так получается, что нам приходится врачам. Ну, зная о том, что люди хулиганы, да, партнеры, пациенты, иногда само, скажем так, самодеятельностью занимаются, назначают себе дополнительный еще там капли плюсом, и вот тогда выступают ну, какие-то неприятные реакции. Поэтому сейчас я вам могла бы сказать, что при химиотерапии не применяйте, с гомеопатией дружит, с биологически активными добавками дружит. Но что касается лекарств, лекарства тоже не забивать. Вот, потому что может быть неадекватные действия лекарств. Неадекватные. То есть давление, допустим, может резко так упасть, или, или еще что-то произойти. Допустим, нарушение ритма, если было, то вроде сначала ритм восстановился, потом опять что-то не в порядке. Но могу сказать из своих наблюдений, что от многих препаратов уходили, но это только под наблюдением. Ни в коем случае самостоятельно этого не делать. Просто огромная просьба ни себя не представлять, ни компанию, ни Виктор Михайлович чтобы потом э, не сыпались какие-то угрозы, какие-то там, ну, что, претензии, что компания вот теперь обязана нам что-то там, вот ничего не обязана, потому что компания всем заявила, что это для оздоровления. Все радую, говорю, так как психика человека устроена, что спрашивают про заболевание, поэтому вторая часть нашей беседы, нашего разговора будет как раз посвящена тому, что на некоторые ваши такие больные вопросы я буду отвечать, чтобы у вас было больше внимания. Вот. А сегодня я хочу сказать, что еще раз, чтобы вы поняли, что мы имеем дело с уникальным препаратом, аналогов нет, сравнивать не с чем. И если даже там многие водные компании, а я специально некоторые продукты, я по них подписываюсь, то есть я под многие компании подписан с одной целью. У меня эти продукты есть, я могу их проверить, протестировать. Это моя обязанность. Чтобы я не говорил, я не знаю. Ну вот. Если даже что-то нет, то все говорят, приносите, посмотрим, протестируйте. И могу сказать о том, что водных компаний по всему миру около 50. Если вы поднимете вводный вот вопрос, то... Есть даже ну, как бы известные ученые, и американские в том числе. <свят> не буду говорить, не рекламу делать. Почему? Потому что их не буду обижать, потому что если по имени зовут, значит я их обижу. Никто из них не дошел до того открытия, которое сделал Виктор Михайлович. Почему? Потому что они работают с молекулами с атомами, они работают с энтропийным материалом. Что такое энтропия? Энтропия это все-таки хаос. Они могут вести информацию, что-то сделать. Но единственный продукт водный, который имеет антиэнтропины, то есть антихаосный продукт, это продукт именно гидроплазма. Ну, тот вариант, даже который в ICO -Ко продается, тоже антиэнтропин. Ну, просто я бы сказала, что более устойчивый наш продукт. Поэтому все, что у Виктора Михайловича, все виды гидроплазмы, мы обязаны их уважать, мы не должны говорить, что «а вот у вас сильнее, а у вас слабее», или наоборот, мы все продукты уважаем, все они достойны внимания. Но аналогов в гидроклазме нет в той форме, которая была именно найдена Виктором Михайловичем Юнюшиной. Поэтому еще раз говорю, что я не останавливаюсь на многочисленных исторических моментах, на его биографии, на конкретно на продуктах, потом уж на них остановиться, когда будут ваши вопросы, а просто хотела вам сделать такую обзорную информацию, дать обзорную информацию, чтобы у вас сложилось впечатление, чтобы вы прочувствовали, что это такое, чтобы вы познакомились с этим продуктом, чтобы вы поняли, насколько он ценен и он обязан быть в каждом доме, если мы хотим сохранить здоровье, если мы идем к здоровью. Ну и потом, завершая. Сейчас в своем выступлении хочу сказать следующее. Я многим говорила, причем это не мое изобретение, не мои слова, что вот это я вот так говорю и все, что-то выдумала. А Виктор Михайлович сам сказал, и я еще раз напоминаю, что когда мы ему задали вопрос, как вода действует на информационном уровне, потому что с информационной технологией знаком, наш канал он сказал, что вода принята с добрыми намерениями, вы многократно усиливать свой эффект. Теперь помните об этом, когда вы пьете воду, вы можете говорить свои добрые намерения, и вы будете все добрые, счастливые будете. И, соответственно, если вы будете счастливы и здоровы, будете заражать окружающих, и чем больше у нас будет здоровых и счастливых, тем будет комфортнее все нам. Поэтому я вам желаю здоровья, я вам желаю благополучия это возможно, я вам желаю процвета и успеха во всем. Thank you.